российской экономике набор санкций такой, что какие-то подействуют 12 числа, какие-то начали уже действовать, какие-то будут действовать через только 2 или 3 года. У каких-то период полураспада, как у карточек, будет года полтора. Вот. Но общий пакет принятых санкций – это пиздец. Вот, он просто не наступит в ту же секунду. Это джавелин летит три секунды, а санкции не работают так быстро. Экономические законы имеют каждую свою цикличность. И свой, свой, свой там, инкубационный период. А то, что принято против нашей страны, означает только одно – Тотальное обнищание, тотальное, тотальное обнищание людей. И это, и это катастрофа, который нас привел Путин. А больше половины людей вообще не отдупляет, вообще не понимает, что на самом деле произошло, что железный занавес захлопывается с такой скоростью, что те, кто... Понял, успел проскочить, а те, кто не понял, уже и не выскочит, как из Германии э, в тридцать девятом.